привет друзья товарищи с вами на связи стартер и сегодня у нас с вами третья часть летной школы в этом ролике вы получите полный инструктаж по выполнению взлета я расскажу вам как правильно выполнить взлет запустить двигателей прогреть их перед взлетом а также как правильно осуществить разбег и что делать после того как уже взлетел для удобства я уже выставил свой самолет на удобную позицию. Как обычно, правой кнопкой мыши садимся в кресло. На кнопку U открываем панель контроля самолета. Слева мы видим 4 переключателя. Всегда, когда самолет эксплуатируется, должны быть включены первые два. Навигационные огни и огни столкновения. За эти огни используются при прикулении ночью а четвертые огни используются при посадке. Также на этой панели мы видим 4 переключателя, отвечающие за двигатели, 6 переключателей, отвечающих за регулировки и кнопку реверса тяги, а также приборы, установленные нами сюда заранее в первом эпизоде. Итак, давайте перейдем к важной процедуре запуска двигателей. В первую очередь необходимо взглянуть на индикатор заряда батарей. Правая шкала на этом приборе показывает текущее напряжение в сети. Если аккумуляторы будут заряжаться, стрелка уйдет вверх, к значению плюс один. Если аккумуляторы будут разряжаться, стрелка уйдет вниз к значению минус один. Но это так небольшое отступление. Сейчас нам нужна другая шкала заряд аккумуляторов. И тут все проще. Если стрелка шкалы заряда находится выше красной полосы, это означает, что двигатели могут быть запущены при помощи уже набравшегося заряда аккумуляторов. Некоторые из вас должны быть уже знакомы с этим прибором по первому выпуску моих маленьких инструкций. Итак, чтобы перезарядить аккумуляторы, вам необходимо будет использовать внешний источник питания. Для инструкции смотрите первую часть. Подсказка вылезает в правом верхнем углу экрана. Для запуска двигателей включите все кнопки, под которыми написано EMG. В данном случае двигателей у нас два и кнопок также двое. Вы можете перейти в режим третьего лица. Для этого нажмите клавишу F5, а включите намок и нажимайте клавишу 9 и 3, Ты. чтобы достичь необходимого зума. Нажмите MSR для запуска двигателя. После этого произойдет характерный шум, и ваш двигатель запустится. Вы сразу же об этом узнаете. Это я вам гарантирую. После запуска двигателей. Вы можете начать руление на полосу. Вы можете использовать советы из второй части моих видео по этому моду. Подсказка вылезает в правом верхнем углу экрана. Итак, сейчас снимаем старявочный тормоз и начинаем движение. Вы также можете проверить настройки управления перед мочевым полета. Итак, начинаем выруливать на полосу. Активно используйте реверс тяги. Поверните камеру так, чтобы она была ориентирована на самолет практически сверху. При заезде на полосу старайтесь зарулить прямо на центральную линию полосы. Итак, я немного ускорю время, чтобы ускорить процесс руления перед вашими глазами, потому что этот процесс часто бывает достаточно небыстрым. Особенно при неполоводливости самолетов в этой версии мода. В будущем, скорее всего, будут добавлены тягачи для самолетов или специальные ручные буксиры, чтобы было легче выполнять руление. Однако в ближайшем будущем это не столь правдоподобная надежда. Но об этом я расскажу вам в других видео. Итак, ура! Линие успешно завершено. Мы очень хорошо сориентировались на центральную линию взлета в станочке. Вы можете выдвинуть закрылки, рекомендую в первое положение, для врубства вашего взлета. Итак, выводим двигатель на полную мощность и начинаем взлет. Итак, мы успешно совершили взлет. Это был не самый хороший взлет, но для того, чтобы показать как нужно делать, это хороший пример. После взлета вам необходимо использовать некоторые лайфхаки. В частности, я рекомендую вам установить свои закрылки на больший угол для того, чтобы обеспечить себе более комфортный полет. Также, если вы взлетаете в сторону какого-либо высокого объекта, например, гор, как это делаю сейчас я, то вам необходимо набрать высоту, которую вы спланировали заранее. У меня это 250 блоков. И как видите, я уже приближаюсь к запланированной высоте. А о лайфхаках для пилотов, которые вышли на крейсерский режим и хотят последовать из пункта А в пункт Б, Смотрите в следующей серии. Всем пока!